Добрый день! Мягкая игрушка Код батон Расцветочка коричневые и серенькие. 90 сантиметров. Подойдут в качестве отличного подарка как ребенку, так и любимому человеку на день рождения, на Новый год. Также можно использовать для беременных в качестве Подушки. Такие прикольные коты с такими классными мордяшечками. Глазки все вышито, лапки такие прикольные. Сзади у них хвостик такой длинный. Хочу сказать, что наполнитель идет холофайбер. Здесь сзади, где головка, имеется молния. Я вам расстегнула показать, что внутри холофайбер. Что хочу сказать. Стирать деликатной стирочкой лучше в машинке. Желательно вытаскивать изнутри холофайбер. Ну, во-первых, это место занимает, да, огромный такой код, свернешь его. И лучше, почему вытаскивать холофайбер? Потому что со временем холофайбер, ну, при стирочке немножко сжимается, скатывается. Уже объем игрушечки становится не тот. Поэтому лучше и сделали, да, удобно. Достали холофайбер. Распушили его, как вам надо, да, подпушили, запихнули. Игрушечка в том же объеме и остается. Не теряет ни форму, ничего. Стирка лучше деликатная. Если сильное загрязнение, то уже ручная постирали. Только самое главное, не стирайте кипячение 90 градусов. Потому что и материал садится, сами понимаете, и мяты сильно становится и уже форму теряет. Хотела напомнить, что мы работаем как оп, так и в розницу. У нас есть доставочка Авито, СДЭК, Почта России, Сберлогистик. Все свои вопросы задавайте в комментариях, пишите, не стесняйтесь. Всем обязательно отвечу. Всем хорошего дня и прекрасного настроения.